Здравствуйте, уважаемые подписчики, я как-то уже анонсировал квартиру практически в самом низу в на Дивноморской, 12, доме, в котором я проживаю, полноценная четырехкомнатная квартира с видом на море, стоимость всего 16 миллионов. И только сейчас у меня появилась возможность ее посмотреть, я был с людьми на показе, и заодно показываю эту квартиру вам. Дом не новый, 2004 года, зато кирпичный, большая придомовая территория, газ, закрытая территория. В общем, люди ушли думать, когда выйдет ролик. Не могу сказать, что эта квартира еще останется в продаже, поэтому звоните, пишите. Здравствуйте, ну как вам здесь живется? Детскую площадку на днях уже менять будут, да? Да, да. Вы довольны покупкой? У нас тут то родители. Покупкой довольны? Конечно, дать мои клиенты, подписчики. Видом довольны, <связь> довольны. <связь> Спасибо. <связь> Спасибо большое вам. Это прихожая. Санузел раздельный. Общая площадь почти 78 метров. Кухня. Стены не несущие, Поэтому можно сделать... Кухню больше. Какой вид. Двухконтурный газовый котел, поэтому коммунальные платежи минимальные. Полноценная четырехкомнатная квартира. То есть первая спальня с балконом. Вот он газ. Давайте тут еще вид покажу. Балкон большой. Это зал. Зал проходной. То есть еще один балкончик с видом в зелень. А можем... Это типа детская комната. А можем... Вот такой вид в зелень. Да, да, да. И еще одна спальня. И еще один выход на балкон. Вид. Многого стоит вид. И вообще у меня всегда для вас найдутся интересные предложения. Поэтому подписывайтесь на канал, колокольчик там обязательно. Во все соцсети подпишитесь, чтобы не пропустить вот такие горящие предложения.